Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю и нашел много новых друзей. О, привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Где я? Ты кто? Я Борщ. А я Итачи. Ты мой друг? Да, если надо. Откуда ты? Я упал с луны. Значит, ты лунтик? Нет, я борщ. Пошли искать остальных. Отсу. О, привет. Почему он голый? Давайте его переоденем. И <звук> О нет, Шикомара и Шатамара. Что вы опять натворили? Мы ничего. Вы что думаете, что мы такие плохие? А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. О, привет, пчеленок. <звуки> а, интересно, а как он летает, если у него крыльев нет? Этот лес все страннее и страннее. Ква, ква, а! ква, что ква. это? Кто это? А, я боюсь. Что это за странные звуки? Надо найти всех остальных и спросить, что это такое. Ква. Стой, не подходи. Да-да-да-да. А ты тоже, кстати, эти голоса слышишь? Да. Кто? Кто-то их прям сейчас произносит. Кто? Интересно, кто это? А что вы тут делаете? И что это за странные звуки? А, все рыбы умерли! а что делать? Надо найти. Нетачим, идем. Помогите, пила, пцупчик, помоги! Поки что случилось? Это оно похоже меня привязало. Помогите. Ты уверен, что это оно? Да. Что такое оно? Кто это? Ты что не знаешь? знаешь? Это самая страшная муха в мире. Муха? Ну, значит, мы ее преодолеем. Он все врет. Это какая-то Идемте, я вам кое-что покажу. Но для начала развяжите меня. Ну ладно, я тебе помогу. Не зря ж меня пилой зовут. Идемте. У -у -у. Что за странное место? Это кладбище. Здесь похоронен мой брат, Лузер. У тебя был брат? Привет, я Лузер! Он выглядел вот так, и он убит жабой Клавой. Продолжение следует.